Сегодня я помогу вам разобраться с дисками для педикюра. И в этом посте мои любимчики – зонтики. Они выходят в трех размерах – S, M и L. Понятно, S – это самые маленькие, M – средние, L – большие. И двух видов пластиковой шляпкой и из медицинской стали. Сразу ясно, что пластиковый зонтик подвергается только дезинфекции. Остальное можно стерилизовать при высоких температурах. Почему так я их полюбила? Всем известно, что дисками работают под определенным углом, а вы знаете, как я люблю упрощать сложное, и зонтики уже имеют конструкцию, что прижим возможен только под углом, и за это я их обожаю. В коробочке с основанием есть 5 сменных файлов, и они универсальны, поскольку подходят как для пластикового инструмента, так и для металлического. Сейчас покажу, как правильно их наклеить. Все просто. Снимаем бумажную основу с абразивного файла. Я смогла это сделать без дополнительного инструмента. Вы можете подеть палочкой или шабером. Сейчас увеличу изображение, чтобы вы видели все подробно. Приклеиваю среднюю часть файла к зонтику с небольшим отступом от края. Это необходимо учесть, чтобы край файла не царапал клиента. Потом прижимаю по кругу так, чтобы края файла сомкнулись. Вуаля, можно работать. То же самое делаю с металлическим зонтиком. В работе с одним клиентом я часто использую два абразива. Часто 100 грит и 320, как завершение шлифовки. Поэтому готовлю два зонтика для работы. Самый универсальный размер М. Тоже мой любимчик. А у Сталикс большое количество абразивов, форм. Есть не только зонтики, так и плоские диски. Но я рассказываю о том, что люблю сама. Файлы продаются также отдельно по 50 штук в пачке. И стоимость одного файла всего 5 рублей. Получается на одну процедуру 10 рублей. А теперь посчитайте стоимость колпачков. Почувствовали разницу? Вот-вот, об этом я и говорила. А теперь покажу их в работе и результат на стопе. Я работаю снизу вверх. Направление зависит от рисунка кожи на каждом участке. Смотрите, как просто и быстро снимается роговевший слой открывается рисунок кожи. И если колпачками вы не можете работать на высоких оборотах, то зонтики созданы для скоростей. Именно поэтому сокращается работа мастера в педикюре дисками или зонтиками. Хотите научиться работать дисками за один день? Велком! Обучение индивидуальное. И сейчас я покажу вам стопу, которая без воды, без масла, без крема. Смотрите, какой шикарный результат. При этом еще не было шлифовки. Шлифовку я делаю последним этапом. Мы знаем, как важно уметь правильно работать любым инструментом. Именно от правильных использования инструментов зависит результат. Хотите такой результат? Пожалуйста, вы можете его добиться. Легко и просто. Педикюр за 30 минут. И если у вас уже хороший результат, но вы бьетесь над стопами клиентов около часа, диски и зонтики решают эту проблему. Приходите, я вас научу.